Товарищ, и от новостей конца зимы бомбит конкретно. Такое ощущение, что чиновники пытались выпрыгнуть из штанов, лишь бы успеть вместить все свои выходки в один самый короткий месяц. И начать хотелось бы с главы государства, не нашего великого. 19-й год. Крамоглазно заявлен годом резкого улучшения, ну, будем говорить, благосостояния населения. А, простите, пожалуйста, это кто это все говорил? Кем громогласно заявлено? Президентом. Ну, послушайте, давайте не будем дискредитировать людей путем их цитирования. Да? Да. Давайте сейчас ученого про, про, про оптимационную реформу говорил в 2015 году, за три года до реализации. Послание. кроме ожидаемых, улучшить и углубить, а также... Надо сделать следующий шаг и дойти до каждой нуждающейся семьи. Были и высказывания об образовании, от которых Минобра корюжила от удивления. И задачи для экономического сектора, от которых Силуанов то ли не так дышал, то ли не так глотал. Рядом со мной сидел министр финансов Силуанов. Я слышал, как он громко глотал, потому что деньги нужно изыскивать. А тебе как? Понравилась лапша? Может быть, лучше стало жить? После майских посланий президента. Или, может быть, выполнены не были все за 7 лет. Может быть, хватит уже верить обещаниям коим уже 30 лет. А чтобы не быть голословной, я напомню, чем кормили нас, когда пытались снизить протесты по пенсионной реформе. Мы предлагаем увеличить пенсию в среднем в следующем году на тысячу рублей. На тысячу рублей. Основная задача – повысить пенсию пенсионерам, чтобы, выходя на заслуженный отдых, были возможности, финансовые возможности, нормально отдыхать, путешествовать, заботиться о своих внуках и так далее. А в итоге Голикова и Путин считают пенсии столбиком. Столбиком Карл. А для того, чтобы нам еще лучше жилось, ФАС – Федеральная антимонопольная служба. Отличное название. Объяснил нам плебеем, что цены на продукты должны расти, иначе производитель не сможет получить необходимую сумму денег и не сможет вложить ее в развитие производства. А также добавили, корректировки цен, когда они сначала снижаются, а потом отскакивают вверх, это нормальное явление для рыночной экономики. Эх, ностальгия, ностальгия. Нам говорят, что это стабильность, а мы это себе представляем. На фоне таких ярких кадров совсем забыла поздравить вас с одним из самых главных праздников нашей страны. С днем создания рабоче-крестьянской Красной Армии. Именно той армии, которая защищала завоевание первой в мире, первой в истории Великой Социалистической Революции. И именно той армии, которая выиграла самые кровавую в истории Великой Отечественной войне. С праздником, товарищ! Как отметил, кстати... Скучно было, и нет развлекал. Буржуи сделали все для того, чтобы замазать этот праздник. Тут тебе и обезличивание, и переименование. Пышных торжеств на территории Российской Федерации также замечено не было. А вот ребятам из Казани и милиции из Уланды повезло намного больше. Их поздравления прогремели по всем соцсетям. Ведь стриптиз — это лучший подарок для такого защитника, такого отечества. И это только те, что попали под запись — в интернет. И сколько таких подарков было по всей стране. И что тут скажешь? Какое отечество? Такие защитники и подарки подстать не помнят ни побед, ни отцов своих. Как в принципе и в Перми. Там коллекторы выпихнули из квартиры ветерана Великой Отечественной войны, естественно, с применением своей молодой силушки. Уменяли дверь, замки и даже успели продать квартиру третьим лицам. А все начиналось как святые 90 девяностые с экстрасенсов, именно к ним обратилась дочь героя войны в попытке излечиться от астмы. Сначала она дала им все свои сбережения, а это в районе полутора миллионов рублей, а потом переписала квартиру, думая, что берет кредит. Разбирательства идут, дед сейчас дома, но сколько таких ганов, готовых продать душу дьяволу, старика на улицу, хорошо еще что не убили. А мы все верим президенту. Про образование, медицину и светлое будущее. Государство, товарищ, это инструмент в руках правящего класса. Именно своих оно готово защищать. И ради своих, и для своих оно пишет законы. Вот, к примеру, начальника Денула, муниципального земельного контроля, комитета по управлению и имуществом мэрии Саратова Андрюши Краснова отпустили домой. В то время, как против него ведется следствие за взятку в размере 18 миллионов рублей. И подругу его, начальника комитета по управлению имущества Саратова, Леночку Солееву, тоже отправили домой на время следствия по такому же обвинению. А ты, товарищ, лишь расходный материал и отношения к тебе будут соответствующие. Директор. Коммунального предприятия Суденского района что в Брянской области Сережа Цуканов пригрозил хлопнуть в рыло женщине, которая посмела попросить привести в порядок дороги райцентра. После оскорблений он чуть не задавил женщину большим автомобилем, которому море по колено, такоры по плечам. Лужи, мне лужи, пойдемте. А вы не видели луж? Я вот вас сейчас записываю. Идите сначала протрезвеете, а потом лужу ищите. Протрезветь? Да. Вы меня обвиняете в том, а, что я... Да, едем я на скорую? скорую? Нет, едем на скорую, а кто из нас пьяный. Почему вы не хотите посмотреть на состояние дороги? Почему вы не хотите? Куда вы уезжаете? Куда вы на меня едете? Э, э! Если я тебя врыло хлопну, поняла? Что? Нахер отсюда. Нет, а по куда вы едете? И вы начальник или отсюда? кто? Я не начальник вообще. Да, а кто вы? А кто вы! Вот так, все снято. Пора действовать, товарищ. Первое. Поделись этим видео. Пусть все твои друзья узнают, что сколько бы мы ни вкалывали. Рабочие для буржуи лишь расходный материал. Второе: мы точно знаем, чего хотим и как этого добиться. Ищи нас в сети. Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм, наш сайт ледокол.орг. В Дискорде мы можем ответить на все твои вопросы в живой беседе. Все ссылки в описании под роликом. Будущее в наших руках. И последнее. Спасибо за поддержку.